Всем привет! О боже, это все колосится и трясется. Вы на канале Сама Себе Жвея, меня зовут Ирина. Сегодня я для вас вещаю с такими красными губами. Так, красные губы, красные губы. Это я просто была на улице и пришла, как было, так было. А то вы подумаете, что я тут для вас крашу, сидела. Я сходила в магазин и решила, что я хочу шесть себе костюм спортивный худи и брюки с худи все понятно я уже пробовала я уже шила вот а со штанами немножко случилась проблема дело в том что в бурде вот в этих вот это кипи моих журналов вот в этом вот во все нету брюк ладно я ее поищу может быть куплю на бурде самой там посмотрю Думаю, там недорого будет стоить. на ну, рублей 300, может, а, сама выкройка. Вот. И сошью себе... Хочу, короче, это все сшить. Чтобы внизу у меня были манжеты на брюках спортивных. Не вот такой кроя. мне надо именно, чтобы были манжетики и такие брючки широкие. Но чтобы попка была все в облип. Вот у меня задача. Я купила ткань. Нет, сюда не было жутко, просто для, для моего спортивного костюмчика. Боже, она такая тяжелая, как будто я собираюсь шить тут и не знаю одеяло. Вот такой вот цвет мне идет. Так, что я брала? Что за ткань? Это футер трехнитка. Вот так вот выглядит изнанка. Вот так вот. Видно, не видно вам. Вот. И... и что и все. И я брала еще себе еще один кусок. Вот такой, то же самое по качеству. Такой же футер-трехнитка. Или футор я не знаю, как правильно. Я еще не такая мастерица, чтобы в этом во всем разбираться. И буду делать вставки. То есть я думаю, что будет очень даже ничего еще не знаю как буду короче прям э, все это придумывать на ходу может быть сделаю э, частью капюшона и карман до да, который вот здесь у худи идет может быть сделаю какую-то вставку вот здесь вот а, может быть карман сделаю двухцветный еще не знаю короче буду думать ну и вот это каркош кар кар кар шорсе, кар -шорсе называется. Это для резиночки. Купила вот такой вот кусочек. Он идет вот так вот слитный. Вот такой вот. Дыра тут такая, видите, да? Это у меня будет резиночка внизу, на штанишках манжеты и здесь манжеты. И ниточки в обязательном порядке. И еще я взяла вот такую вот, Тесьму, не тесьму, как она правильно называется, я хочу сделать, э, вот она вот так вот выглядит, хочу сделать в э, капюшон. Это у меня будет здесь висеть, вот такие вот, я думаю, что будет сочетаться с серым цветом. Вот, короче, вот такая вот у меня задумка. Будет сначала шить хуже, потом штанишки где я нашла себе выкройку бурды. Вот по такой выкройке я буду делать толстовку. Естественно, здесь буду делать манжеты, здесь буду сделать манжеты. Здесь идет у них молния, и строчка идет вот так вот по рукаву. Меня это, конечно, немножко подбешивает, но терпимо. Я просто не могу найти другой рукав. Ну, как я говорю, еще не настолько профессионал, чтобы там спокойно рукав от одной кофты взять, пришить к другой, да? Тем более, что здесь идет реглан. Вот, кстати, тут тоже реглан. Вот. Это у нас бурда 11, 11 номер 2009. Так, я, короче, тут накроила, накроила, навырезала, навырезала. Мама дорогая, не знаю, что получится. Делала все сама, сильно не креативности у меня не хватило. Так, вот это у меня какая-то часть, либо перед, либо зад. Не помню, по-моему, перед. Что у меня получается? У меня вот здесь вот вырезан кусочек, да, и сюда я сделала ставочку другого цвета. И ситуация была такая, когда я вот здесь вот вырезала, я здесь взяла 13 сантиметров. И я понимала, что когда буду пришивать, у меня здесь уйдет пол сантиметра, и вот здесь уйдет пол сантиметра. То есть в длине у меня потеряется сантиметр. Поэтому я вот эту часть вырезала 14,5 сантиметров. По пол сантиметра сюда. Да? И как бы этот сантиметр не теряется. Ну там. Лишние два с половиной миллиметра э, не поменяет картину. Вот, то есть, таким образом, за счет вот этой вставки я прибавила, вернула назад сантиметр. Надеюсь, я вообще правильно математически размышляю. Если что, поправьте меня. Я математик никакой. Вообще, у меня не так заточен мозг. Вообще не так. Я вообще математику не знаю. Вот, и то же самое сделала э, на другой части. Сейчас я буду вот это вот пристрачивать сначала. И посмотрю, что у меня получится. Так, не судите строго, что у меня, значит, тут получилось. Вот так вот у меня получилось. Ставочка такая. Вот такая вот. И, значит, как с изнаночной стороны. Сейчас, зайчик, я включу тебе звук. Так и вот так с изнаночной стороны. Я заутюжила это вверх, это вниз вот таким вот образом и обработала. Теперь я буду пришивать карман. Вот так вот ровненько все сейчас выложу, чтобы у меня ничего нигде не ушло никуда. Вот я подготовила кармашек, немножко тут уже по самодельничала уже вот это прострочила. Вот сложила, прострочила. Загладила все. И вот так вот. Так вот его сейчас вымерю, чтобы у меня здесь было ровно. Вот тут, туда, С этого края. Вот тут. Вот здесь, чтобы все было ровненько. И прищу кармашек. Да простят меня. Дорогие подписчики, ибо я согрешила. Я тут кое-что сделала. И запомните, никогда, никогда так не делайте. Я... Мне надо было две половинки стачать рукавов. И вот я их стачала таким образом. То есть я их сшила обычным швом, да, вот здесь вот. А потом решила и захотела сделать вот такую вот строчку. Вот, в принципе, мне очень нравится, как смотрится. Вот так вот она идет, она будет, получается, идти, это плечо будет, да? Вот. Я, конечно, полен... не то что поленилась, ну да, да, я поленилась. Ну, так как делаю себе, я не обработала вот эти края. Так что... Не судите меня строго. Делаю себе, никому не продаю, не дарю. Поэтому могу вот так вот немножечко здесь, как-то сказать, ну, могу себе позволить. Вот. Короче, могу себе позволить. Вот так немножко подкосячить. Теперь э, я то же самое сделаю с другим рукавом. Сейчас я вам покажу. Как я это делала, да? Вот у меня вот такие вот две половинки, вот видите. Одна и вторая. И я их буду соединять. Точно так же вот здесь. Сначала прострочу, а потом сделаю то же, что на том рукавчике. Перед, зад. Вот это у меня задняя часть. Вот я тут точно так же, как спереди пришила вставочку. Передняя часть у нас готов кармашек. Вот. Тут я пока не застрачивала, потому что это будет уходить в резинку снизу и как раз застрочится. Все, мне нравится, все здесь ровненько, вот так вот я тут померила. По бокам тоже, короче, никакого перекоса. Так, у меня начался новый день. Я вчера не могла толком снимать. Хотела шить быстрее, но ребенка надо было спать, укладывать. В итоге, что я сделала? Я доделала второй рукавчик. И пришила резинку по-быстренькому на рукав. Резинку... Вот он видно, вот резинку я пришивала просто мерила себе по манжету как мне удобно и отрезала такой какой мне надо длины я еще не обработала с этой стороны края, буду обрабатывать вот но уже зато отпарила получается все очень прикольненько сейчас попробую вам показать это у меня вот эта часть да допустим так будет вот Вот, буду продолжать сейчас делать, покажу вам, как я это делала и а, как на второй рукав пришивать. Так, вот поближе, вот так вот выглядит эта изнаночная э, лицевая сторона. Вот изнанка, сейчас я обработаю вот этот вот шов, и он у меня заглажен вот сюда. Вот, вот. потом, когда я буду сострачивать рукав, стачивать, я все это, значит, вот так вот прошью, вот. Как мы это делаем? Вот видите, какая она у меня маленькая, маленькая какая по сравнению. Я вот так вот все натягивала, закрепляла, вот так и прострачивала эластичным стежком. Все стачивается трикотаж весь стачивается эластичным стежком смотрите теперь мне надо соединить вот эти части Давайте я вам покажу еще раз готовые рукавчики обработанные все хорошо. Теперь я должна соединить вот эти две части. Что я буду делать? Ну, это легко и просто, да? То есть мы берем, кладем лицевая сторона к лицевой стороне. Вот у нас перед получается, да? Вот у нас получается зад, спинк. Вот так вот, да? И я буду делать сверху, соединяя все вот это, чтобы у меня все тут было ровненько, да? Все как положено. И вот здесь вот буду соединять, чтобы вот здесь тоже соединилось. У меня немножко, смотрите, э, так как я там в выкроке было по-другому, и я сама делала, у меня получилась вот передняя часть э, больше, ну, тут на сколько, сантиметра 2, Это я потом срежу просто-напросто. Конечно, украдется чуть-чуть карманчика, вот так, ну, в принципе, не страшно все я закончила с рукавчиками наконец-таки все аккуратно все сделала один-второй и теперь мне их надо втачать здесь я тоже как помните мы говорили о том что надо было сделать вот это вот и здесь я пока еще не обрезала буду делать потом так теперь как я буду втачивать у меня здесь есть вот здесь уже нету метки ну ладно не страшно короче вот это у нас получается сюда, а это получается сюда. Сейчас я вот так вот выверну вот это дело. Вот сюда вот приложу, соединю вот эту часть. Именно подмыху, да? Вот, вот так соединю подмыху, все закалю. И вот так все позакалываю. Вот это сюда. Здесь у меня соединится вот а то у меня соединится там вот таким вот образом вточаю рукавчики у меня почти все готово и вот я уже делаю э, низ да и э, вот эту штучку нижнюю резинку я вымерила прям так как мне надо померила сколько у меня кофта внизу как я хочу поуже или пошире я наверное хочу пошире и вот сейчас я посмотрю чуть-чуть уменьшила ее совсем в отличие от объема на бедрах самой этой толстовки Вот уже готова толстовочка. У меня почти я низ обрезала. Вот здесь вот лишнее. И теперь я вот так вот все это прищу. Я не хочу, чтобы у меня было слишком заужено вот здесь вот, да, в этой части. Думаю, совсем если чуть-чуть, она только возьмет. Поэтому я чуть-чуть делала в объеме покороче. Вот она у меня настолько получается меньше. Вот так. Видите, какой кусочек остается. Смотрите, вот получается, как бы все сделано. Теперь мне осталось только капюшон приделать. Да? Здесь можно не делать капюшон, а точно такую же резиночку использовать, да. Каркаш сета. И вставить сюда. Да? Будет просто, просто горло. Вот так вот у меня получилось. Мне все очень нравится по кайфу. Вот такие вот рукавчики. Рукавчики балдежные. Вообще все балдежные. Вот. И длина мне нравится. Такая она на середине попы. Вот так вот скажем. Короче, ребят, извините меня, пожалуйста, но уже прошла неделя, как я всю пошила. А последний конечный ролик с результатом вам не сняла. Я уже неделю как таскаюсь в этой худи. Мне она безумно нравится. У меня здесь был другой, другой вставленный шнурок. В итоге я поменяла и нашла вот прям точь-точь, цвет-цвет. Вот такой вот. И уже успела пошить даже себе штанишки под него. Поэтому чуть-чуть как бы запоздала. А еще, короче, я нашла другой способ. Вернее, я неправильно пришивала рукава. Ну, вот эти вот шовчики, видите, которые есть, да? Они, по сути, их не должно быть. И я теперь поняла и знаю, как делать правильно. И думаю, когда буду снимать для вас следующее видео, я покажу. Поэтому, если что, имейте в виду, если вы хотите шить за мной, вот, либо подождите, либо просто посмотрите, как можно пришить резинку к толстовке. Мне очень нравится. Я очень довольна собой. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на меня. Шить легко и просто. Будем с вами продолжать учиться, заниматься тем, что нравится шить. Всем пока!